дисклеймер. Понимание. в ролике может быть использован мат, поэтому сделай звук тише, не пугай соседей, бля. Приветствую тебя, мой дорогой друг, с тобой снова Смайл. И сегодня мы вновь поговорим о кастомке Овердроу. Знаю, знаю, выпуск про тини ведь был, били на другие кастомки, скажите мне вы, пошли вы нахуй. Так вот, начал я играть в режим 5x5x5 и заметил, что народ не любит экспериментировать. Все берут одних и тех же героев, и меня это мал по малу заебало. Буа, Ритма залетела. Отвлекся, ладно. Решил я поиграть малопикабельными героями. Кто вместе сейчас у нас? Что ни катка, то снайпер, Пуч, Казар, эмберспирит, зевс, вэрка, Доктор, Рудик. Оно-то и понятно. Способности этих героев позволяют им вносить ту его кучу урона. Либо быть овер дохуя полезными для команды. Но давайте попробуем разбавить эту мету И добавить еще кого-нибудь Я предлагаю попробовать Никса Его нехило так апнули, дав ему огоним. А после еще и Линза с Акторинкой подъехали В общем, сыграл я пару-тройку каточек И подумал, неплохо он заходит Взглянем на одну из них Поначалу все как обычно Берем тапок и изгнуем в круг, получать монеты Формим на Линзу Сразу скажу, что Нюкс это не моя сигнатурка И в обычной дотке я плохо катаю на нем Но даже я со своими клешнями умудрился взять топ КДА в игре Касательно прокачки, я апаю обратку один раз на втором уровне, а дальше иду в урон от первого и второго спела. По игре скажу, купив линзу, стилить героев у врага будет так же просто, как забрать конфетку у ребенка. Ну, у такого, слаборазвитого ребенка с параличом конечностей. шучу, шучу. Да хули я вам тут объясняю, сами все увидите. Не стесняйтесь стилить фраги у своих тиммейтов, так как мы герои, очень сильно зависящие от артефактов, и нам бабки тоже нужны. Да и вообще, кто такие эти четыре сраных лоха, которые пытаются выиграть вместе с нами? Получение мульты, уходим в инвиз и ждем покоцанного героя, чтобы втащить ему из инвиза, зарядить вторым скиллом и прописать стан. Но возможно вы найдете очень битого врага и вам хватит всего лишь тычки из Инвиза. Мне, как вы видите, не повезло, и я не убил газу с удара, да еще и маны на дальнейший проказ не было. Итак, первое правило, следим за показателем своей маны. Собрав линзу, начинаем собирать аганим, дабы закопаться поближе к месту файпа и стилить всех побитых уебашек, не отдупляющих, что собственно произошло. Дальше нихера интересного не происходило почти 30 секунд. Все мерли яйца, выискивая кого-нибудь похилее. Поэтому сразу перейдем к моменту моего триумфа и моментального фиаско. Я оформляю трипл килл и отправляюсь в могилу, в Нождавшись возрождения, ухожу в инвиз и принимаю лишь рачка, ебаного рачка. Буууууууууа! Еще одна рифма. Потом опять была скука смертная, за исключением того, что я собрал аганим, убил акса и прозявил парочку киллов из-за своего синдрома дауна. Собираем себе после Аганима Эзерал Блейд, а пока не собрали, закопайтесь где-нибудь в центре и епошьте в крысака. Теперь остается только лишь выформить Корр и форстав по желанию, дабы менять свое местоположение, не высовываясь из норы. Принцип игры, я надеюсь, всем понятен. И в заключение, хотел бы вам показать нарезочку из киллов под какой-нибудь дапчик, а то хули то корог, заебал уже так-то. Итог 18 на 4. Понравилось видео, тыкни палец вверх и подпишись. Да палец вверх тыкни, а не в жопу его себе тыкни. Высовывай палец, я никому не скажу.